Здравствуйте, меня зовут Владимир Вукста, севденим ГОЛТИС, я являюсь автором методики исцеляющей импульс и я хочу пригласить вас на программу «Импульс онлайн». Это уникальная возможность посетить в течение шести недель полноценную программу по физкультуре исцеляющего импульса с сертифицированными тренерами Академии ГОЛТИСа. Для всех, кто не имеет возможности по всевозможным причинам, то ли вы далеко живете, то ли отсутствие времени, для всех тех людей, которые не могут попасть на практический семинар по этой чудесной методике, вы сможете также полноценно, пройдя эту программу, получить обещанные вам результаты из точки зрения телостроения, и омоложения, оздоровления и повышения физических качеств каждой мышечной группы. Я понимаю, что вы уже смотивированы изменить свою жизнь к лучшему. Что такое изменить жизнь к лучшему? Это быть примером для всех тех, кого мы любим, быть примером для детей, приобрести утраченное здоровье, сжечь лишние килограммы, развести генеральную уборку в нашем телесном храме, повысить коэффициент полезного действия нашей жизни, стать еще более успешными. Для всех вас появится сейчас уникальная возможность действительно, прорабатывая каждую мышечную группу, в сверх качественных режимах приобрести новые крылья, приобрести новую выносливость и сформировать красивые тела. Даже если вы никогда не занимались спортом, никогда не занимались физкультурой, если вы домохозяйка или бизнесмен, эта программа позволит вам достигнуть вышеперечисленные мною вот результаты. И как побочные действия вы не только станете здоровее, моложе, выносливее, свинее, вы не только сократите свой сон и быстрее будете восстанавливаться, как побочный эффект, у вас будет уходить скопившаяся грязь и в клетке в межклеточном пространстве, а грязь, которая приводит ко всевозможным недугам, и будет формироваться красивое жизнеспособное тело. За 6 недель «Импульс онлайн» вы подробно изучите физкультуру исцеляющего импульса, то есть те упражнения, которые предоставлены мною, для глубинной проработки всех мышечных групп с максимальной амплитудой движения. Тот видеокурс, который предлагает вам Академия, это ну, созданное нами детище, которым я был устремлен всю свою жизнь, потому что никакая книга подробно, так бы не рассказала, о скурпулезной технике этой удивительной методики, исцеляющей импульс. Перед выполнением каждого упражнения подробно мною было сказано по воздействию с точки зрения физиологии с точки зрения биомеханики и с точки зрения телостроения каждого упражнения Там подробно э, прописаны программы по каждой группе но в зависимости от степени вашей подготовленности в зависимости от тестов э, пульсометрии для каждого из вас будет представлена группа, по которой вы стартанете заниматься. Там рассчитано такое понятие, как принцип суперкомпенсации и спортивной терминологии сверхвосстановления. Вы поэтому будете становиться даже, если вы не ставите перед собой целью, вы будете становиться сильнее и выносливее. Это все то качество жизни, которое невозможно приобрести за ни за какие материи. Более того. Когда вы изучите технику исполнения по физкультуре сфеляющего импульса, вы параллельно сможете проконсультироваться по технике исполнения с сертифицированными тренерами. Вы сможете отослать технику своего исполнения, и тренер с любовью откорректирует ваши ошибки с тем, чтобы вы получали от потраченного времени только 100% результат. Помимо физкультуры исцеляющего импульса, еще в программе «Импульс онлайн» у вас будет возможность ознакомиться с правилами питания, что такое голодание на первой ступени исцеляющего импульса, закаливание и, самое главное, открытое сердце. Все эти лекции будут проводить сертифицированные лично мною и Академией Голтиса тренера. Еще такая очень приятная новость, что занимаясь Программе Импульс Онлайн. Вы, если будете отвечать на заданные вам вопросы по технике исполнения, по питанию, если будете активно участвовать, можно сказать, в такой игре, то по прохождению шестинедельного курса Импульс Онлайн вы по набору баллов, по набору как бы правильных ответов, вы сможете получить главный приз. Я считаю, что для каждого из вас, кто меня сейчас слышит, это идеальная возможность изменить свою жизнь. И поэтому я вас приглашаю в «Импульс онлайн» вместе с нами.